Репутация бренда имеет прямое влияние на продажи. Поэтому вы работаете с отзывами, пишите статьи, следите за рейтингами. Но часто случается, что клиенты выбирают не вас, а ваших конкурентов. Почему так происходит? Если бы был способ точно узнать, что ищет клиент, увидеть мир его глазами и пройти вместе с ним путь от первого запроса до покупки, то можно было бы тратить рекламные бюджеты на то, что действительно может повлиять на покупательское решение ваших клиентов. Ежедневно в интернете появляются десятки тысяч новых сайтов, пишутся миллионы отзывов и обзоров. Как среди всего этого понять, что действительно влияет на выбор потребителей? Мы разработали Семантекс. Специальный алгоритм на основе нейросетей проанализирует весь контент по заданным параметрам и позволит посмотреть на поисковую выдачу глазами вашего потенциального клиента. Семантекс покажет, какие ресурсы имеют наибольший охват, какую долю занимает ваш бренд и бренды ваших конкурентов, на каких площадках есть негативные отзывы о вас, а на каких говорят не о вас, а о ваших конкурентах. Семантекс поможет определить, какие темы обсуждают клиенты и на основе всей собранной информации провести оценку репутационных рисков в деньгах. Анализ и систематизация такого огромного количества данных человеком стоит действительно дорого. Семантекс справится один. Результаты анализа предоставляются в удобной, наглядной форме. В Семантекс вы сможете создавать вокруг своих клиентов тот контент, который повлияет на их выбор. Создайте свой первый проект в Semantics и убедитесь в его эффективности. Анимационные ролики Line of Space. Современный метод продвижения бизнеса.